Думали ли вы когда-нибудь, что то, как вас видят люди, отличается от того, как вы видите себя? Задумывались ли вы когда-нибудь о том, привлекательны ли вы? Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, ответ положительный. И это не всегда плохо, задумываться о том, какими нас видят другие люди. Возможно, они видят в нас что-то хорошее, чего мы еще не видим в себе. Так что если вы когда-нибудь хотели узнать, может быть вы на самом деле более привлекательны, чем вам кажется. Вот семь тонких, но психологически подкрепленных способов узнать об этом. Первое. Люди обращают на вас внимание. Бывает ли у вас чувство стеснения из-за того, что люди постоянно обращают на вас внимание? Вы когда-нибудь представлялись кому-нибудь только для того, чтобы он сказал «О, я знаю, кто вы» или удивился, что вспомнил вас что-то, о чем вы случайно упомянули раньше? Если ответ положительный, значит люди обращают на вас внимание. Психология говорит, что чем привлекательнее человек, тем больше внимания ему уделяют другие люди, что подводит нас к следующему пункту. Второе. Люди обычно смотрят на вас. Возможно, вы не очень разговорчивы или общительны, поэтому вам сложнее определить, насколько привлекательным вас считают другие люди, ведь вы не так часто с ними общаетесь. Тем не менее, вы можете получить довольно хорошее представление, просто читая язык их тела и улавливая их невербальные сигналы, особенно зрительный контакт. Часто ли люди смотрят на вас, оглядывают вас с ног до головы, когда видят, или незаметно пытаются поймать ваш взгляд? Вы поворачиваете голову каждый раз, когда входите в комнату или смотрите на кого-нибудь только для того, чтобы он отвернулся, смутившись от того, что на вас смотрит? Не позволяйте этому заставлять вас чувствовать себя неловко. Возможно, вы просто более привлекательны, чем вам кажется. Третье. Люди хотят быть рядом с вами. Как и в предыдущем случае, если люди считают вас привлекательным, но у них нет возможности действовать в соответствии с этим. Они могут прибегнуть к тому, что мы называем «зависанием или скамейкой». Ведь даже если они не могут с вами заговорить, они все равно хотят быть рядом с вами. Поэтому они могут целенаправленно ходить на вечеринки или мероприятия, на которых, как они знают, вы будете присутствовать, следить за вами в социальных сетях или проводить время в местах, где вы часто бываете. Все это ради возможности хотя бы случайно пообщаться с вами. Номер четыре. Люди приходят к вам за советами по укладке, красоте или свиданиям. Еще один тонкий признак того, что вы более привлекательны, чем вы думаете, заключается в том, что люди часто обращаются к вам за советами по таким вопросам, как стиль, красота или свидание. Почему? Потому что это означает, что они хотят быть похожими на вас. А это уже само по себе комплимент. Возможно, они считают, что вы хорошо выглядите, у вас прекрасный стиль или у вас нет проблем с поиском романтических перспектив, и они хотят знать, как вы это делаете, что говорит о том, что они считают вас привлекательной. Пятое. Людям комфортно рядом с вами. Психология говорит нам, что вполне естественно тяготеть к более привлекательным людям. В конце концов, это не просто так называется привлекательностью. Поэтому, если люди обычно чувствуют себя более комфортно рядом с вами, если им нравится шутить и смешить вас, или они склонны проявлять физическую привязанность к вам, даже если вы не очень близки, то это, вероятно, потому что они считают вас привлекательным и подсознательно пытаются сказать вам об этом. Шестое. Незнакомцы часто бывают добры к вам. Когда незнакомые люди делают для нас что-то приятное, мы обычно спрашиваем себя, они флиртуют или просто добры. Но ответ не всегда должен быть одним или другим, потому что оба варианта могут быть правдой. Так что если незнакомые люди ведут себя с вами тепло, улыбаются вам, пытаются завязать разговор или делают небольшие одолжения, например, пропускают вас вперед или помогают донести вещи, велика вероятность того, что они втайне считают вас привлекательным. И номер 7. Некоторые люди пытаются унизить вас. Если люди часто пытаются вывести вас из себя без веской причины, говорят о вас за спиной, пытаются принизить вас или распространяют ложные слухи о вас, это может быть потому, что они считают вас привлекательным или знают, что большинство людей так считает, и это заставляет их чувствовать угрозу. Как говорится, зависть – это высшая форма лести. Поэтому не удивляйтесь, если некоторые люди пытаются унизить вас и вашу самооценку, даже если это происходит неспровоцированно. Примите это как знак того, что глубоко внутри они на самом деле восхищаются вами и хотят быть похожими на вас. А вы относитесь к чему-то из того, что мы здесь упомянули? Даже если нет, это не значит, что вы не привлекательны. Говорят, что красота в глазах смотрящего, и в этом есть доля правды, но самое главное – это то, как вы себя видите и чувствуете. Так что откройте глаза на все то прекрасное, что делает вас собой, и полюбите себя за это еще больше. Как вы думаете, мы что-то упустили? Напишите об этом в комментариях. Если вы нашли в этом видео какую-то идею или новое понимание, обязательно поставьте лайк и поделитесь с друзьями. Как обычно, все источники указаны в описании. Большое спасибо за просмотр. До следующего раза, красотки!